Здравствуйте, друзья! На связи Эдуард Бергов и время интервью. Джон Леннон когда-то сказал, «Когда мне было пять лет, мама всегда твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал «счастливым». Мне сказали «ты не понял задание, А я ответил «вы не поняли жизнь». Какую же формулу счастья и путь выбрал для себя следующий спикер, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях бизнес-тренер, предприниматель, ультрамарафонец Сергей Тюменцев. Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Сергей, пройдя немалый путь в предпринимательстве, от человека, который работает по найму, до создания своего собственного бизнеса, каким опытом вы можете поделиться? Но если говорить в рамках, в рамках обучения, да, и того курса, который, который я планирую проводить, то в какой-то момент я пришел к такой вещи, что ну, к нескольким составляющим успеха, если оценить, да, какой человек, какого человека можно считать успешным. И вот, на мой взгляд, у успешного человека должны быть такие составляющие, как здоровье, эмоции доход интеллект ну интеллект в плане постоянное развитие потому что многие застревают на ну, читают последнюю книжку в девятом классе и на этом все развитие останавливается вот если у человека во всех этих четырех составляющих идет развитие какое-то то вот на мой взгляд этого человека можно считать успешным и ну, а большинство людей об этом просто не задумываются, да, и могут упираться в какую-то одну из заставляющих. Да, у тебя может быть все в порядке со здоровьем, но будет проблема с деньгами. Или будет, ну, все в порядке с деньгами, но в это время человек здоровье теряет или эмоции. Да, мы знаем кучу примеров, когда люди зарабатывают хорошие деньги, но эмоционально большую часть времени они находятся в негативе. Mm -hmm. А смотрите, вот в 25 лет у вас, скажем, после нескольких неудачных попыток создать бизнес, у вас была какая-то удивительная история, что вы пришли, да, и за три года, ну я не скажу, не скажу, что эта компания стала вашей, но что это за был, за был за опыт такой? Ну да, получается, что я после сразу сразу после армии стал работать с на газопроводе. Через какое-то время. Ну, вспомнил о том, что предпринимательская деятельность я занимался еще и до армии, но в армии выключается немного мозг, в чем, в принципе, задача армии состоит, да, чтобы, люди были, чтобы люди были роботами. И, соответственно, потом было много попыток предпринимательства, но они были все неудачные, там много разных было попыток, прям колоссальное количество. И потом я от такого от безысходности устроился грузчиком, просто от безысходности. Это был примерно 2000 год. И через три года я стал директором в той компании после грузчика там дней через 20 я стал техником по барному оборудованию потом руководителем отдела продаж потом уходил из компании работал территориальным представителем и потом обратно в эту же компанию меня позвали уже на позицию директора такая была в найме карьеру оказалось сделать легче чем чем в своем бизнесе mm -hmm. а какое при этом у вас образование то есть на кого вы учились у меня образование, образование у меня законченное среднее, есть аттестат школы, в котором нет ни одной тройки, да, в нем четверки и пятерки, но при этом, когда я поступил в первый свой институт сразу после школы, я попал на физико-математический факультет, при том, что педагогический, педагогический институт, при том учитель математики мне говорила, ни в коем случае не поступай туда, где есть математика, но меня взяли вот на физмат, я сходил, проучился там один день, и после этого пришел и вечером сказал родителям, что больше я туда не пойду. И... Но после этого у меня было... Документы у меня были в четырех вузах. Самое долгое я проучился в Уральском государственном университете, на экономическом факультете. Притом в то время я уже работал директором. Уже был хороший опыт, были хорошие результаты. И почему я бросил этот институт? Потому что я увидел, что те знания, которые нам даются, там школьная программа, по сути, не школьная, университета программа, при притом хорошего, там, топового в Екатеринбурге, она была, по сути, советская. И нам mm -hmm. давали разрядные сетки, тарифы, начисления зарплат, там, ну, полная ерунда. Я говорю преподавателю о том, что смотрите, сейчас все по-другому, вот есть KPI, там, коэффициенты эффективности, там показывал, как я сейчас это делаю, он говорит, да, все замечательно, да, ты, ну, ты делаешь правильно, но у меня вот такая программа, я вам даю по программе. Uh -huh. Ну и, соответственно, смысл учиться в институте, когда ты платишь деньги, а тебе просто для галочки преподаватели дают ну, свою программу, чтобы получить uh -huh. зарплату свою же. Uh -huh. Вот, соответственно, института у меня нет, у меня просто среднее образование, там два года института самое долгое. А вот на ваш взгляд, какое все-таки тогда человеку необходимо образование для того, чтобы добиваться каких-то результатов, в том числе в бизнесе, в карьере? В личностном росте про образование ну на мой взгляд учиться необходимо непрерывно и раньше это было необходимо да как бы ну количество книг которые я там прочитал которые сейчас читаю там они зашкаливают у меня один раз у, у шкафа шванер сломался потому что на нем была куча книг у меня товарищ пришел помогать мне там что-то делать он говорит а ты говорит, специально телевизор не покупаешь ну, у меня не было телевизора, но книг было больше по деньгам, чем стоит, чем стоит телевизор. Я сегодня не знаю, можно это в эфире или говорить или нет. Сегодня у меня попалась картинка, когда девочка написала mm -hmm. на деньги, что я потратил на ненужное выше, я могла бы себе сделать губы, нос сиськи и раскрутить Инстаграм до 300 тысяч. Покажите этот вид своим детям, когда на уроках экономики они начнут проходить тему неудачные инвестиции. Ну, поэтому, вот если говорить про высшее образование, про институт в том формате, в котором он есть сейчас, я отношусь достаточно скептически. Но при этом я считаю, что учиться надо непрерывно. И если говорить про освоение каких-то профессий, то большинство профессий сейчас можно освоить на краткосрочных курсах. А чтобы стать достаточно хорошим специалистом в какой-то отрасли, если говорить не про бизнес, а вот прям узконаправленные, на мой взгляд, ну, за 2-3 года человек выходит на очень хороший уровень. Если у него есть цель и если он развивается в этой сфере. Вот про два года я говорю, это просто из своего опыта. Начиная, когда я попал в продажи, потом стал работать управленцем, директором, потом попал там в MLM бизнес, даже бегать, когда я начал. В этом мы говорим. Через Сергей. два года начинаются какие-то результаты. Но угу. это уже практика, а не вот чистая теория. Пять лет изучать теорию непонятно для чего, чтобы потом ты все равно не вспомнишь, что ты там учил. Ну понятно. Давайте поговорим тогда про деньги. Когда заработали первые деньги? Какой был опыт? А, первые деньги? Ну, первые деньги совсем, ну, более-менее нормальные деньги. Это как раз уже 10-11 класс. Угу. Я жил в городе с населением 60 тысяч. И через наш город проходил китайский поезд, поезд из ну, Пекин-Москва. И, соответственно, это был 90-91 год. Там продавали пуховики, кожаные куртки, кроссовки. Вот, соответственно, утром, в 3 утра я приезжал на этот поезд, покупал кроссовки за 500 рублей. Потом шел в школу, после школы я ехал в комиссионный магазин, сдавал их за тысячу. Они Очень. в течение там, нескольких дней, там, недели продавались, ты брал деньги, опять ехал на поезд. И вот в таком режиме я, по сути, последние два года в школе, наверное, жил. Поэтому я в институте не стал учиться, потому что ну, я не видел вообще в этом смысла. Ну, маленько другие годы были, 90-е годы, да, такие странные были несколько. Все, кто были в институтах, они стояли на говорят, Странные, особенно для нашей страны. Да. Вот это были первые более-менее нормальные деньги, когда я зарабатывал. Ну, по сути, это можно назвать предпринимательством, по факту, уже, уже таким, не то приработком. Да? Хорошо. Сергей, смотрите, в возрасте 33 лет, вот можно назвать, что по всем фронтам, да, то есть у вас в семье проблемы, у вас на работе проблемы, сокращения, да, то есть... Uh -huh. как вот э, эти моменты переживает человек То есть, ну, и как вы их пережили вы лично uh -huh. вот у меня эта ситуация до да, 33 года получилась таким образом что при том самое интересное что я вначале задумался о том что я уперся в какой-то вот потолок у меня такая жизнь превратилась в болото казалось бы ты работаешь директором при этом ездил в китай запускал производство, и со стороны казалось что вообще все хорошо директор достаточно крупной компании Uh -huh. не так давно женился там, ребенку два с половиной года но вот это было ощущение полного тупика и я и, искал прям информацию и, искал там разное обучение коучем обращался там, инст... институт, Эриксоновский коучинг я, где сам потом учился я оттуда коучи брал и что-то анализировал пытался и потом когда у меня какие-то осознания уже пришли вдруг жизнь начала рушиться просто вот прям сыпаться начало все по порядку одно за одним сначала uh -huh. был мировой финансовый кризис в октябре в 2018 году, в восьмом году, да, получается, потом я развожусь, потом меня увольняют с работы и, да, в 33 года, получается, ты вдруг подводишь такую черту, когда ты просто не понимаешь. Ну, кажется, что жизнь кончилась. Вот у меня, кстати, первая мысль тогда была, главное не начать пить. Вот это было первое, потом я стал усиленно заниматься спортом в тот момент, ну, бегать не так, конечно, как сейчас я бегаю, ну, там километр-два, но я просто по сути, не мог спать, просыпался в 5 утра, выходил и бежал, ну, пытаясь убежать от себя. Потом стал заниматься каратэ. И вот это, кстати, одни из способов, на самом деле, для тех людей, которые совсем до края дошли. Вот спорт ⁇ это одна из возможностей вот, убрать вот этот вот непрерывный, вот этот круговорот в голове, который, который угнетает. Ну, надо круг разорвать, и тогда уже все становится проще. Но перед тем, как вы стали заниматься спортом, в вашу жизнь еще вошел сетевой маркетинг. Угу. А какой опыт был в этом бизнесе? Ну, это было. Это было. Я в тот момент, кстати, уже уже переехал в Тюмень, работал, вернее, не работал, сам на себя рекламное агентство открыл, плюс уже проводил тренинги по продажам и по маркетингу, так как был большой опыт продажах в постановке системы продаж и для предпринимателей проводил тренинг и на одном из тренингов мне ну, сделали предложение по млм бизнесу да, сетевого маркетинга У меня, кстати никаких я никогда в нем не работал но никаких предубеждений к нему не было там я впервые нара про компанию МВ, да, МВ, наверное, можно назвать, потому что это топ, да. Мы рекламу не делаем обычно, но раз назвали, уж назвали. Да, я про то, что это такой ортодокс, да, который, с которого начиналось все в России. И вот, и, соответственно, когда я тогда услышал про компанию, я стал искать, и мне случайно попалось просто в книге Котлера Основа маркетинга маркетинга», 2000-2001 год, где было написано что, о том, что сетевой маркетинг – это один из способов продвижения. Mm -hmm. Котлеру я доверял, доверяю, да, и этого мне было достаточно для того, чтобы не шарахаться от сетевого маркетинга, как от чего-то там страшного, непонятного, еще чего-то. Ну, да, способ продвижения, и все, да, есть там B2B, B2C, но MLM, вот и все. Ну и, соответственно, стал показалось это все интересным, продукт в тот момент показался инновационным, стал заниматься достаточно быстро, там закрыл статус и какие-то деньги. Ну и в принципе. Самые большие деньги я заработал в млм бизнесе если говорить про, про деньги. Uh -huh. ну, максимально, uh -huh. максимально у меня было там порядка 180 тысяч долларов на раза за год вот какие-то такие цифры. Uh -huh. А чем не устраивает, чем не устроил, скажем, сетевой маркетинг? То есть результат хороший. То есть, что это? Иллюзия собственного бизнеса? То есть, ведь многие работая в этой индустрии, они. Uh, уверуют свою компанию, uh, становятся приверженцами своего продукта. Почему с вами такое не случилось? Нет, с, с, ТМЛМ бизнес меня абсолю, абсолютно устраивает, да, и устраивал. По поводу своего бизнеса, но ну, у меня не было никогда и иллюзий по поводу того, что это там твой бизнес, да, потому что есть точно также основатели компании, есть собственники, у которых есть своя стратегия. И, в принципе, если ты выходишь на какие-то там топовые позиции, ты можешь частично влиять да, как бы на эти вещи. Но я никогда не строил иллюзии, что я там кардинально mm -hmm. могу влиять там на бизнес, да, что он мой. Поэтому, когда происходят какие-то расхождения в стратегических вещах, да, тогда ну, есть смысл идти там своим путем. Вот, вот mm -hmm. об этом, наверное, могу сказать. Mm -hmm. После этого вы уходите в тренерство, да, потому что вы создавали школу, онлайн-школу mm -hmm. для предпринимателей. Ну, по сути, в тренерство я попал вот как раз еще в 2008-2009 году. И ну, даже в MLM-бизнес я попал, будучи бизнес-тренером. В MLM-бизнесе я проводил очень много обучений, большого количества там, для своей структуры там и не только. И да, потом я создал онлайн-школу удаленных сотрудников поколения Y совместно с партнерами, мы ее создавали. Да, и потому что, почему, кстати, я создавал эту онлайн-школу? Потому что в очередной раз я натолкнулся на исследование наиболее перспективных ниш для открытия бизнеса. Uh -huh. И это было в 2004 году, журнал «Генеральный директор» делал. И вот они разместили тему онлайн-образования на четвертое место вот, ну, в самых перспективных нишах. Я, в принципе, это и сам понимал, но и, получается, время к этому пришло. Поэтому, на, поэтому, наверное, и, и в Изи-Бизи я оказался, да, и сейчас вот мы с вами разговариваем, по той причине, что я вижу большую перспективу и тему онлайн-образования. И mm -hmm. эффективность, ну, краткосрочного онлайн-образования, на мой взгляд, намного выше, чем у того у тех же вузов. Mm -hmm. Понятно. Сергей, такой вот момент. Вот в какой-то период жизни, да, то есть опять-таки вы сели на коня то есть вы успешный предприниматель но э, вы начинаете заниматься спортом что для этого стало каким-то побудительным таким моментом почему вы задумались вдруг о том что предприниматель должен быть не только уметь зарабатывать деньги да, то есть но еще mm -hmm. и э, следить за своим телом и развиваться в других сферах Ну, спортом я по сути занимаюсь всю жизнь но это все так происходило ну, периодически, да, когда мы начинаем ходить в спортзал, то ходим, него, то не вот они ходим, да, но mm -hmm. в какой-то момент, года четыре назад, да, так получилось, что я весной одел шорты, а у меня на них пуговка не застегивается, при том прошлым летом я нормально в них ходил, да, а там где уши, там уши, там где карманы, там появились уши, которые не входят, и вот, и я решил, что с этим надо что-то делать, начал бегать, но так получилось, что уже ко многим вещам относился более технологично, чем раньше. Вот именно подход. Вот Я считаю, что везде есть технология. Да, Если Понимаю. ты хочешь пробежать 100 километров, есть технология, как это сделать. Если ты хочешь там, преуспеть в MLM бизнесе, есть технология, как это сделать. Если ты хочешь быть более там, успешным, более радостным, есть тоже технология. Вот. и Так как я стал бегать там, по технологии, там, с постановкой целей, с какими-то промежуточными этапами, то так получилось, что я... Ну, сначала пробежал там полумарафон, потом марафон, потом Вот как вы смотрите, большинство людей не то, что там 10 тысяч шагов обязательно и каждый день не проходят, да, они там километра полтора стараются еле-еле пройти, а тут расстояние просто в десятки километров, которые вы преодолеваете, я не знаю, как, как это получается, то есть как э, воспитать таким образом себя, чтобы вот вам это становилось легко. Ну, маленькими шагами это называется. У меня была интересная история, когда я попал на первый марафон в Омске. Первый марафон в моей жизни. Это 42 километра. И я встаю на старт, я к нему долго готовился. Ну, как там, полгода, наверное, я готовился. В итоге мы бежим, я бегу, все замечательно, там, контролирую пульс. И потом, смотрю, финиш. Мы пробежали 6 километров, финиш, я не понимаю, что происходит. Выясняется, что я не стал ни туда, где все стартовали. На 42 стартует вот, вот так, а я встал где 6. Я финишировал со всеми на 6 километров, и потом я понимаю, что я не бежал ни там. Я побежал догонять тех, кто убежал на 42. Я бегу по перекрытому городу Омску, где стоит полиция, стоят зрители, и я вот последний бегущий на марафоне. Один-единственный по центральным улицам, на 13 километре за мной встала скорая помощь. Я бегу, у меня такие мысли, как в кино. Вот я бегу, сзади скорая помощь меня сопровождает, как, как последнего бегуна. И ага. на семнадцатом километре я обогнал первую бабушку, которой было лет 70, и я стал вторым с конца. Вот это вот был у меня первый марафон, но при том, я его неплохо пробежал, потом многих людей уже обогнал. Но какие мысли были, когда я бежал вот последним, да, как бы, когда я понял, что я ошибся? У меня ага. мысли были, а, ну а что я сейчас делаю, в смысле, мне вернуться домой, сказать там жене, детям, да, вот я перепутал место старта, поэтому вот я не пробежал. Ну, у меня есть силы, у меня есть все, как бы, ну, и поэтому остается только бежать. И вот я думаю, что ошибка многих людей о том, что они останавливаются слишком рано. Им кажется, угу. что они слишком отстали в любых областях. И они решают, что лучше я буду сидеть тогда. Но на самом деле, если ты будешь двигаться, даже если ты самый последний, то рано или поздно ты перестанешь быть последним. Угу как это сегодня вам помогает в бизнесе то есть или то есть вот вы расслабляетесь вы отдыхаете когда вы занимаетесь спортом как вы находите время между опять-таки занятием между любимым делом да то есть тем которым вы занимаетесь и спортом если говорить про про спорт да то у нас это физиологически заложено именно да. в организме да, как бы и у нас есть когда мы когда мы нервничаем, вот сейчас я считаю, что любому человеку, особенно бизнесмену, важно заниматься спортом, когда mm -hmm. мы нервничаем, вернее, когда у нас стресс происходит по любому поводу, у нас вырабатывается гормон адреналин. Его mm -hmm. еще можно назвать этот гормон «бей» или «беги». В древности mm -hmm. он был, вырабатывался именно для этой цели. Если на тебя нападает враг, у тебя вырабатывается адреналин. Если враг более крупнее, чем ты, ты убегаешь. Если он более мелкий, ты нападаешь в ответ. Сейчас у нас этот адреналин вырабатывается непрерывно. Мы посмотрели фильм какой-то там динамический да, боевик, у нас выработался адреналин. На работу пришли, начальник накричал, у нас выработался адреналин. Бить мы не можем, бежать тоже не можем. Uh -huh. У нас это все накапливается, в итоге кортизол, гормон стресса, и в итоге ранние инфаркты. Uh -huh. Когда ты бегаешь, ты автоматически сжигаешь этот адреналин. И раньше я, начинал, я бежал, когда у меня стресс появлялся. Появлялся стресс, у меня даже жена понимала, что я сейчас просто побегу сжечь это дело. Я это прям чувствовал, что мне это надо, я убегал, прибегал спокойный то mm -hmm. сейчас у меня он даже не накапливается, его нет запаса вот этого адреналина, потому что ты его ждешь заранее своими тренировками. Какой следующий рубеж вы преодолеете? То есть сколько километров? Вы готовитесь сейчас к чему-то? Ну, у меня ближайший старт будет 21 апреля в Дагестане, 112 километров будет с набором высоты 5000 метров. это суммарный набор, по горам получается 5000, и вот 112 километров это будет. Потрясающе просто. Хорошо, Сергей, давайте постепенно перейдем к курсу, который будет у нас на площадке. Как mm -hmm. называется ваш курс? Курс возникла, у меня такая мысль назвать его курс «Выход есть» и «Технология достижения экстраординарных результатов». Mm -hmm. Почему технология? Потому что ну реально есть технология. Курс я планирую, что он будет примерно три месяца для того, чтобы была возможность закрепить те навыки, которые мы будем отрабатывать именно в привычке. Потому что большинство действий, которые мы делаем по жизни, они у нас происходят автоматически. Ну, автоматические реакции, которые мы просыпаемся утром, мы не задумываемся, что мы будем завтракать, да, как бы там, что мы будем... У нас большинство действий, они просто происходят без, без малейшего, мозг не успевает задуматься. У нас есть нейронные связи, они накатываются в голове. Вот задача во время курса накатать такие новые нейронные связи для того, чтобы появилась привычки, которые нам ну, улучшают нашу интеллектуальную деятельность, здоровье повышают, там, по, по деньгам поток увеличивают, плюс эмоции еще добавляют. Угу. А для кого он подходит? Ну, курс подходит больше вот как раз для тех людей, которые оказались, возможно, в такой же ситуации, в которой был я 10 лет назад. Когда тебе кажется, что ты вот уперся в стеклянный потолок, когда кажется, что жизнь вот какая-то в рутину превратилась в болото, когда радости нет никакой, когда вроде бы ну, вроде бы неплохо, но и нехорошо. А, ну, кстати, если совсем все плохо, тогда тем более курс как бы этот, ну, есть смысл проходить. Угу. Вашим студентам впоследствии тоже придется бегать, то есть участвовать в марафонах или какие-то домашние задания, интерактивы будут другие. Это, это абсолютно по желанию, хотя из своего опыта, учитывая, что я там 5 год уже бегаю, да, ну заставлять нет. <смех> <смех> Мое дело сказать, да, тем более, что мы будем онлайн, поэтому физически повоздействовать я ни, ни на кого не смогу, <смех> даже если мне сильно захочется. Но есть же такая история о том, что мы все знаем, что если делать зарядку, да, то, ну, то ты будешь здоровее, но мало кто это делает. Вот, mm -hmm. Поэтому ответственность вот этого плана, она будет все равно лежать на слушателях курса, делать это или не делать. Но, тем не менее, какие-то домашние задания будут? Ну, конечно, да, будут задания, после каждого, после каждого вебинара будут задания, притом мы будем пошагово разбирать вот как раз разные блоки, блоки со здоровьем, блоки будут упражнения, как, как эмоции, есть такие, такая штука, как гормоны счастья. Вот mm -hmm. я прям дам технологию, как эти гормоны счастья выработать у себя. Какие делать упражнения для того, чтобы они появились? Какие технологии делать для того, чтобы здоровье появилось? Ну, какие, чтобы, чтобы денежный поток увеличить? Кстати, по поводу технологий, есть. Ну, вот я убежден, что технологии есть во всем. И человечество живет достаточно долго, и много этих технологий отработали. Вот пример могу просто простой показать. Вот у меня пачка вот здесь вот гвозди. Вот гвоздей. Вот каким образом можно вот эту связку гвоздей... Разместить на шляпке одного гвоздя. Вот, чтобы они на, на шляпке одного гвоздя лежали. Ну, я, не знаю, я даже никаких соображений, на самом деле. Нет. Были версии там скотч, сварщик, еще что-то. Я сейчас просто покажу, чтобы было, было вот прям. Сейчас Гвозди немного погремят, но для того, чтобы было понимание, могу сказать, что мировой рекорд. На шляпке одного гвоздя порядка 250 гвоздей. Сейчас Сергей покажет нам мастер-класс, как реально на шляпке одного гвоздя уместить... Кстати, те, кто на мастер-классе, можете это использовать для того, чтобы заработать денег уже завтра. Приходите mm -hmm. к друзьям, коллегам и mm -hmm. на спор предлагаете вот, да? гвоздь mm -hmm. и говорите «да». Спорим или не спорим. Кстати, сколько вы сможете, насколько поспорить, что вы удержите там 20 гвоздей на шляпке одного гвоздя, зависит от вашего окружения. Еще ага. один момент. Кто-то сможет поспорить на 100 рублей, кто-то может быть на 100 долларов. Ага. И... Но на самом деле это просто технология и не более. Ну теперь понятно. Вот примерно так это происходит. И понимаете, что это технология. Но не владея этой технологией, это сделать невозможно. Но когда... Потрясающе. Ты, ты знаешь, как это сделать, то все становится проще. Вот с эмоциями то же самое. С деньгами то же самое. Все. Почему, говорят, самое сложное ⁇ заработать первый миллион? Ну потому У -у -у. что ты потом узнаешь эту технологию. У -у -у сергей спасибо просто за такой это не просто какой это мастер-класс живой да то есть такая действительно, удивительная фишка вашего курса а, но ну, у меня сколько занятий будет сколько занятий в этом курсе я думаю что будет не меньше десяти вот mm -hmm. у меня задача сделать чтобы это было там порядка 90 дней и я думаю что раз в 7 раз в 10 дней у нас будет вебинар mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. Хорошо. А уже известна дата первого урока, нет? А дата вот сейчас надо согласовать. Просто да, согласовываем и прям в ближайшее время, там на следующей неделе, возможно, как бы уже стартанем. То есть в ближайшее время уже угу. эта информация появится в Телеграме. Сергей, ну что ж, спасибо вам большое за время, которое вы нам уделили. Я думаю, что таких мастер-классов в вашей копилке еще достаточно. И все-таки человеку, я думаю, вас смело можно назвать self-made man, человеком, который не просто сделал себя, да, но еще и развивается одновременно в нескольких векторах развития жизни. Да, и, безусловно, это правильно, интересно. И с таким человеком всегда приятно и интересно общаться. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Спасибо, было приятно. Да, спасибо вам. Друзья, ну а мы увидимся с вами уже в ближайшее время. Следите за нашими новостями в телеграм-канале. Если вам понравилось интервью, вот здесь вот внизу можно поставить лайк или оставить какие-то комментарии и пожелания как для ведущего, так и, конечно, для спикера. Всего вам самого доброго. Спасибо, что эти полчаса были с нами. До свидания. Да, спасибо, до свидания.